Могу скинуть тебе инфу, легит про чукаран, да то хуйняк это началась, все с челябы видоса. А, вот скины знакомому знакомому из ЧЛБ, его побрились за то, что он тёлки на, хотел слить и на скинов бычил. А, он пришел на стрелу с этим скином, взял с собой перцовый пистолет и выронил его. И, и его поймали, и он пытался убежать. И пострелили. Чё за пиздец вообще, блять. Бля, ну какая-то хуйня на самом деле, школьники какой-то хуйней занимаются, какие-то Чувакари, даны, блядь. Вы чё, ебанули, что здесь все, пацаны, вы чё нахуй? К куда вы лезете же, блядь? Перцовый баллончик натуре можно вырынить, вырынить и пизды получить. Давайте покажу вам, что за хуйня. Вообще пиздец какой-то, блять. Просто пиздец. Я вообще бахую. Чего сейчас, блядь, с людьми происходит, какие-то? Кто такое Че? Давай еще видео мне скинули. Еще видео показывать. Ну, короче, это какие-то Елена, объясняйте, так это какая-то банда. Свою банду сделали. Короче, не, тип как его Dead Inside, поняла? Короче, Dead Inside какую-то свою банду сделали, они, короче, у нас же торговые центры очень большие, прям очень большие, Елена, там очень народы дохуя тусуются, и они, короче, сделали свою, типа, вот эту банду, не, ну, не формалы, короче, сделали свою э -э банду, там, короче, типа, перцовые баллончики носят, пиздятся, еще что-то, ну, короче, с ума пошли, ебанутые, блядь, да ну, нахуй, Еба ебланы, блядь, да ну, пизду хуйней какой-то заниматься. Лучше маму свою прокормите там еще думайте. Думайте лучше о своем будущем, чем такой хуйней заниматься. Да потому что вы, блять, в этой банде там будете и потом эта банда просто вас нахуй забьет или вам просто пизды дадут или еще что-то. Занимайтесь лучше спортом, не занимайтесь хуйней. Вакари Дан, ЧВК Ридан, это общественное движение, которое выступает за свободу выбора индивидуального стиля и осуждает насилие со стороны офников, скинхедов и других подобных группировок. Члены этого движения используют символику паука для самоидентификации, недавно они стали популярны в ТикТоке. Однако причина этого пока что неизвестна. Некоторые утверждают, что движение возникло после того, как по интернету разлетелось видео, в котором гопник постриг парня, который имел длинные волосы. Что стало актом насилия над правом выбора. Однако все еще не ясно, почему здесь используется аббревиатура ЧВК, если она расшифровывается как частная военная компания», и это не имеет никакого отношения к новому движению. Потому что это какие-то долбоебы, я не знаю, зачем они такое название сделали. Ебланы, блять. Сделали бы какую-нибудь там. Ну реально, если они. Знаете, как объяснить? Если они хотели какое-то там движение сделать, мирное еще что-то. Ну, типа, мир, он ну, не делается так, каким-то, блядь, ЧВК Редан, название даже какое-то, ЧВК Редан, блядь. У ПДЖ бы сделали какое-то, я вообще не знаю. <coughs> <coughs> <coughs> да не, это просто, на самом деле, какая-то хуйня, если честно. Заняться просто нечем, и все. Сейчас на Ютубе что-нибудь пойдет ЧВК Редан. Да, тут, блядь, я увожу, тут уже другое выходит. <coughs> что такое ЧВК Редан? Да, я лучше на ютубе вообще водить не буду. Тут, блядь, если экран включить, редан поколения. ну глянем. Так, вот, нашел какое-то видео. Глядите. Чуть за хуйня чуть за пидоры. Что ты сам боишься, да? Рукой трону? Боишься рукой Тебе восемнадцать лет? Давай, у, тебя давай, давай, нету, давай, нету, у тебя мозгов нету, нихуя! У Ни хуя не влетают, нахуй! А не хуяят! хуяет? Если ты в этот точно не выйти назад Не они... Они типа вообще Это, кстати, провокатор, бля, стоит даже вообще врагу. не. Давай нахуй! Давай нахуй! Да не, вообще это пизду это знаешь, PUBG, блядь, есть охуенная, вот... Чувакаридан видео. Угу. Это вот это пиздец. Тут, это тут водишь и... Тут, ладно, я даже это не, не особо хочу показывать, нахуй. Ладно, в пизду. Тут, тут, тут сейчас на ютубе ведешь, там, бля вообще и то, и то пошло, нахуй. Да не, ну это, ну на самом деле, бля, ну, конь, ну может заняться просто нехуй. У тебя тоже такой мамон сегодня было. Ну если даже у Мамона было, тогда то это, тогда тут уже ничего не понятно, нахуй. Да ты смотри, ма, бля, можешь слышишь фаранвит в Москву вернемся пойдем. В чуе. Каридан. Фаранвит, пойдем. Пойдем ночую каридан будем. Будем треки записывать, нахуй. Чи... Или свою, может, группировку создадим, не хочешь? Чувака Растафарай. У нас будут штаны такие, короче, цвета Растафарая нахуй. И мы будем туда за деньги, короче, э, нанимать нам людей жестких нахуй. И все. Да нам нормально будет.